Ау, вы походу меня смотрите. Или нет? Ладно, всем привет, народ. Обязательно с ковром здоровайтесь. Если вы не поздороваетесь с ковром, вы плохие. Ладно, всем привет, народ, меня зовут Среди. вы знаете. Всем в игру. Какую-то. Я должен был испытаться. И тут игра начинается. Нажмите M для того, чтобы посмотреть эти комнаты. Я понял. Открываем комнату какую-то. Почему закрыта? А вот, я вижу сквозь текстуры. Надо ответить. Алло, полите Как ответить вообще? Что это такое? Энерджи-бокс. А чё ты там дергаешь все. Нифига, я его взял Ай, fuck. Нажмите М для того, чтобы посмотреть <laughs> Я не знаю, что я делать Все закрыто, сука А, склад, давайте зайдем на склад Фак Тут все закрыто Я, конечно, дико извиняюсь, но там вот. вот, вот. Происходит что-то дикое, непонятное. Почему-то люди кричат на улице, почему-то ночью все решили. Посигнали, сука! Как я их ненавижу. Мы же играем в хоррор. Мать типа хоррор. Тут должно.. О! Вот комната 404, к которой мы должны зайти. Как обычно, хрень какая-то. Где мне эти ключи искать? Я думаю, что все Почему у меня рука кровоточит? Что вообще происходит? Странная игра Очень странно. Открылся в туалет. И чё? Оу, что-то есть Ключ От чего ключ? А, от склада, шумоизоляция, а, что там происходит, что за хрень? от водичка какая, нормально. Я вернулся, да хотя для вас это даже время не было. никакого Найдите ход. Какой ход? Что? А, ну, возможно код 404 Да? Я был прав? Это было так легко Легко? Легко? Не Не круто Короче, <связавтись> я наигрался в эту игру я больше не хочу играть, нет. Хрень какая-то! Что ты полезла? А вот теперь у меня Мороз по коже идет. Mm -hmm. э -э а, тут не будет. Что это за красотка? Так, ну у нас есть уже ключ к комнате 404. Мы идем по очень крутому коридору. Смотрим на комнату 403. И, -и, -и. И что? Я надеюсь, ничего плохого не будет. Ну честно, потому что у меня уже волосы встали даже на ногах. Да в смысле? Ключ же был! Я не хочу к той хрени идти, у меня есть ключ от комнаты. Что это такое? Я не хочу реально играть в эту игру больше. Картины, сука, крутятся. Какого хера <звучит> осекла там что-то сидит? Там сука что-то сидит. Ребенок, который э -э Где мы? Опа. Мне кажется, мы на каком-то полу. А, комната 404, только мы с другой стороны, я так понимаю. А. ак 2. Первая иллюзия. Вот... Вы знаете, я хотел вообще что-нибудь про свою жизнь рассказать, хотя бы что-нибудь у вас спросить интересное, но не, зачем? Блин. Ну, Лучше пусть моргает все. Мать его за ногу, что то страшненько как-то немножечко. А, вот, хотел вам рассказать про свою жизнь. Я живу. Расскажите, во что вы хотели бы, чтобы я поиграл? Или какие... Да что происходит? Или какие видео я хотел бы сделать сам? Но... Что? И что, я не понимаю Так, я понял э -э, Не понял А где мы оказались? А -а -а -а! Вот сюда, там мы еще не были Я просто не был возле этого дмк мог я за тобой слежу, падла. Опять комната 404? Можно выбраться с ним? Убийца! В смысле? Это кто там стоит? Я тебя вижу Даже вот так, так. Убийца В смысле? Я никого не убивал О, ступеньки Мы хоть куда-нибудь поднимемся с ними я назад должен смотреть или не должен? Не хочу вообще никуда смотреть. Ну да, каждую дверь подергаем, ни одна не будет работать. Да иди в сраку. Последняя дверь, конечно, работает, да? Смотрите. Ха, конечно. Я так и знал. Какие-то кабели? Это странное помещение. Похрена вообще. Почему? Я был. Я до. Я не хочу разворачиваться назад. Серьезно, по-любому уже будет что-то какая-то фигня. Особенно когда я активирую все эти четыре панельки. Зачем мне? Зачем я вздумал играть в эту? конченую игру вода надеюсь вода ничего не вылезет, ну его нафиг отвечаю я же эпилептиком стану, вот такой фигни тут идти нужно, да? давайте пойдем налево направо ходит только неудачники Не знаю, куда мы идем, потому что у меня уже.. Сейчас глаза болят. А, ну он... это Блин, опять код. По-любому 404, да? А на самом деле, вообще я хотел поговорить. Интересно вам ли летсплее? Даже не летсплей. Даже не а такие вот нарезка. Ну, же реально спрашиваю. Чем молчите? В общем, если интересно, давайте. Вы мне хотя бы в комментариях напишите, да? Согласна? Да. Ладно, народ. Спасибо. Ч посмотрели? Если вам интересно, продолжение посмотреть. Напишите. Угу.